Всем привет, сам Макс Риск. Сегодня мы пробовал снова скачать, допустим, аккаунт, а то реально пишут в комментариях тут то по игрой. о игра скатилась там, ну, знает, что и, и скиллы келых, главное, там, вам то очень ужас просто Чтобы скачать мне play марки допустим, второй аккаунт, мы сможем побеждать некоторых силачей блин. Это будет жестком только лайкос вас подпискам. Пошли еще катку, кстати, давайте. Так, я обратно нажимаю Тем более, чем побеждаем, чем больше мы побеждаем, тем больше получаем награды. Очки вот. а 90 монет? Как их получить? Кто знает? Как получить их? Очки легенда может получить в бою. В бою. В общем, там, если не работает, нажимайте на эту кнопочку. На эту, у нас... О настройки если было бы я вам показал но ну, думаю ладно будете слушать хоть так слушайте потом убираете play марк потом нажимаете закрыть play market не странно слева от вас потом нажимаете чистка кэша можно даже все очистить в принципе ну не советую все нажимаете через очистить все она вас очистилась находите заходите обратно в плей маркет пишите кэш, скачивайте как скачать любую игру ролик просто будет супер но вот, так... все ждем а пока что смотреть телевизор можно <laughs> даже так нельзя о да все давай хоть телевизор смотреть так это онлайн да? Нет, а будет бой бой друзья слушайте И потом узнаете кто первый красивее так что давайте тут смотреть. Давайте. пока сражается плеймарк но открывается еще долгий год открывается но если реально не открывается перезагружайте опа на мышка трик сток трискок то не скучно ему да на а как интересно а он что он угадывает начинал угадывающий так везунчик а а моя тактика старая теперь ворует моя тактика блин или свои создали но и раньше это такой так число сам так что меня так отстаньте о фriнс ясно флэш оп легион а не флеш так все начинаем пока на загрузится блин сто лет жизни пройдет она реально лагает не телефончик. что делать купить не телефончик? ладно будем ждать В принципе остается такоролику еще запишем прикиньте будет классно так раз два три убираем потом так клаш 2 блин пропустим le все скачивает. она скачивается друг очень долго заружать почему потому что мы обновили кэш логично что кэш все рушит так а он вот тут пол у нас 2 гигабайта получается 1 гигабайт 500 тысяч 500 мегабайт еще мегабайт 1 гигабайт тысяч мегабайт Ой, блин это прикольно говорить все ждем -чи -ни и все ждем если не скачать то можно скачать приложением например это опа нам ну хай дефи в принципе нам нужны дефы. чего а что такое а я понял так наблюдать за всеми да блин молодцы что вам скажу сразу доперла что нужно так делать Главное тут воины но экономика тоже... О, гигабайт! процентов из 509 гигабайт. Окей. Сова нужно. Ну, нет, совы. <с> Прекрасно. Так, ладно, звей. Я куплю еще волка. Волки мощные, кстати. Нет, нет, нет. Обратно, возвращайся. Твою магнитолу Как? Я ниндзян. Я ниндзя. Чтоб запомнил. Давай, фатперсов. Почему именно скачать Потому что это генинская игра. Просто гений. Ты. Он нормально вообще? Он там.. Он там, он там, он. Ой-ой-ой, красивый, блин. Ой-ой-ой, рыцарь, блин, муа. он ну, меня задрал. Ну честно, подписчики, что за дичь? Пранкер, блин. Сразу, э -э -э, экономика, доставлен. Тиммэтер, блин. Пацаны, может, давайте вырвем кого-то. Ого! Я посмотрю еще ролик. Хочу понять, как вы это сделали? Пошли вместе. Шад, чевак. Ха! Не офигел, блин! Заморозку! Это, блин, дичь. Что тут будет Реально? А, ну да, он дольше, чем я играю, скорее всего. Друзья, копируйте все, что тут есть. Дракона этого, который сейчас у меня ледяного башни, вот эти башни, ну нужно тимметр метры еще. Вот если было бы два аккаунта, М -м -м -м -м -м. ого, а что я скинул? Чего, бог ему везет, что это я не понял, ему реально везухом. Офигеть, блин, фу, фигня, они красавы, фу, фигня нет я хочу жить отстань я хочу жить жить дай дай славу так нужно такие потом ремонт включаемся что потом не разрушали 99 97 процентов. очень чуваки у меня два аккаунта ну или же одинаковый клан или же два аккаунта или же просто наугад выжили блин ой блин умный чувак ой ой мой будь инвалидом желайте это достал с тем просто в давай уже процент давай больше потом очистим о Ха. лол он ничего тут не делает понял ли что мы его на базу разрушаем а. я не знаю как это работает но окей в принципе дракончики реально почему не берем дракончик лучше не прокачанные не зря ролика смотрим зря о н нюа блин бурты мясики здраво что крутой? давай скачайся по жа подписчикам хочу помочь блин сдрали эти четыре вставать наш план чтобы я знал что вы благодарить золотое блин все вечно в дев не хочет ну ладно в принципе тактика рабочая Я построю, голову, построю еще тактику как они построили реально как они сделают он сам это делал или он с кем-то это делал ремонт да значит напали нас. Ну, а как заморозка просто супер совместка с кем-то вот сам и заморозка супер просто она так не телегает мы украли. база минус вообще минус один чел что делать <свят> если да да забейте это все так все. установка я просто хочу помочь они блин так что это интересно Меньше квадратов, мне это, не нравится. Так сюда проверяй, сюда все понимаю. Скачалось. Что такое? А, доска чая, Пошли. Сколько батареек? Не понял, кто батареек? Знаете, что я хочу сказать? Я хочу новый колду придумать. Например. А да пошел ты, блин, маленьком боем, Условия да? использования пропускаем. Защищаем звук, разрешаем. Наверное. Поздрав. Заново да, я все я читаю, блин вот если не можно, можно политика безопасности понятно, условия и правила. Примеры, что получить уведомления. Ну ладно. Там и там палка. Что есть так палки блин, палки. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно, телефон играю первый раз, слушайте, прикольно, так красиво. Mm -hmm. Ах, я никогда в жизни не играл. Пока играл, ну чтобы хоть было больше роликов, ну без уха было. А войти как гость? Войти в Play Market, да, войти в Play Market, чтобы аккаунт качать еще в Play Market. Сохраняй с аккаунт чтобы к бокиру всем гости. Play Market, а сейчас. Давай зайдем на аккаунт. Наконец-то браузер. Не -не, -не, не, не хочу продавать аккаунт, не хочу продавать канал, никогда в жизни его звонят, да блин, не ну я дам. Но... Почта сохранится уровень 20 опа она меня скрыли отменить да я зайду в другой аккаунт все меня скрыли я зашел принимать что-то живый чувак вот блин так сейчас иду аккаунт макс с официальным не продам я никогда в жизни хотели бы купить мой аккаунт сейчас продам как-то но маils Вот так вот. Так, давай обходим Uh, пишется настройка ждется окей okay. ждем uh -huh. разрешаем ща будет тима си, со мной нам будет 100 кубков потом 0 кубков, потом 10 потом 600 я мог затащить повтор а то реально не или посмотрим сколько кубков у них тогда разрешаем вот, красавц. Сначала сначала красавц. Опа, она начала. Он такой, а давайте да, какую, какую, такую. О, хочет собрать здесь. Видите? Этот чувак сказал, хочет собрать здесь. Все, давай пропускаем. Так, ладно, спасибо класшу Льонс, естественно, играем. Так мы же Бэтмен идти. Есть господин. Я вам покажу потом еще, кучу. А пока мисс, играй, будем. Опа, она, блин, разработчик. <с alignment> Сразу, кстати, начал. О, mm. oh, уже видео идет. Все, пропускаем видео. <с Clone> Там видео, блин, идет. вот oh, мушкетер вау раз два три это все один чувак делает видно же друзья так это реально экономи разработчики там ну, знаете бах конечно можете пофиксить но я использую бах так тренировка миссинки окей, так дур пожелать макс риск и блин все афиге телефон играю первый раз Реально, друзья, я в это никогда не в жизни не играл. Это я могу телефон играть. Реально прикольно. О, тут, но у нас и псы еще. бой давай, но псы, давайте, я на них. Дали бы вэпку, друзья, я вам бы показал. Давайте. Атакуйте красочку. Они еще еще Все рыцари просто. О. Во. Во, во смотрите во вау вау Смотрите. Так, что они берут? семерку ага. Напомню, помогает кто-то иним. восьмерку Все, пройдено обучение, понял. Так, дальше. Ох, ты ⁇ карный бабай. Ага, угу, понял. Так, окей, второй, блин, уже учит нас. до сих пор учат. Блин. Сих пор учат. Так, все, чтоб жутку Все, друзья. Смотрим еще одну катку, да? Таня, да, не, нормально офигеть сколько у него карт еще, кстати. Так у меня такая карта. А если было бы и ой, что дальше? Знаете, вот мы реально играем. У так темно играл Вот так. Ладно, копайте. Дальше призвать нужно вот. Все, призвал. Дальше нас обмен автоматически. А давайте еще посмотрим катку реально. О, о, о! Можем победить? Нет, конечно, потому что. Во! Потому что. Во! все Так, я беру карту и смотрим катку. чтобы узнать. Так, что делать. А нам показывает. Создаем третью нельзя. Вторую это топчик карта. Ой. Нет уже. Ну, тогда второго убьем. Урс тает, тает лед, нецельный лед. Так, призовем мечника, призовучника, раз два. Газом. Как газ построить? Ну, давай, учимся. Все, только не газ. Так, мечники у меня были с восьмеркам Ну. Новучка будет, ага, дороже. Ладно, что дальше? Потом база у нее какая, там где она да забили, боя база заидет. Ну, блин. блин, я реально буду был... брат учись. Раньше можно быстрее учиться, теперь как тяжелее стало. Так, дальше что? Заморозка мне уже тут пишет квест. Заморозка дело у нас тут. Заморозка. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ Такое никакое что. капец. Безуха. дорогу. Убрать. прикольно э, прикольная карта. Именно игра. А что тоже стать игру? И проучить, а то задрали мне, видите, поплетать. Так, давай свой колду ставим. Помнишь, ты хотел? Точно. Я хотел. Но это не точно старую добрую тактику да не разработчики просто я снимаю сразу такой, опа она бах нашли сразу кирдикул базу так ну в общем там они значит мне не помогают Dream помогают поэтому я ушел с игры они говорят переразрешайте такой вы что вы же мне ненавидите вы дай, не даете мне даже на баги прокачаться ну дали конечно прокачаться спасибо конечно но это было мало я даже топ-1 не занял а я хотя так топ один а помните я вообще тут топ-100 занимал ну как топ-100 ну топ 200 в топ-400 дичь у них тренинг к снайперу чудачи писька так уйти такой атакуйте, атакуйте, атакуйте. сок нужно убить пропустить больше я игра пропускаем за этап не нет 15 монет это шикарно давай. давай потренируемся капец так так, а что давайте катку скрыть пока она загружается да, сразу вступлю наш клан и вы посмотрите вау посмотрим катку одна минута то есть это прямой эфир да? Говоря, да, я промыл Интересно. Заходим, играем, да, за теников, потому что синий-то класс. Не, ну, кар... если честно, вот тут топчик. О, вот так вот. Смотрите, кто быстрее. Активность, блин, какая то Ой -ой -ой. Так что дальше. Фарбол убивает всех, ясно. Так, давай. О, толпа. Фарбо говорит, давай Фарбо, а -а -а. классно. Против толпы есть Фарбо, точно. Моя старая тактика. Лед говорит, замораживай наш. Мы всех победим, добро. Да, я <гас> Яд, точно. Это ж против всех, точно. Знаете, как будто все не Кто то, такой, Ничего не понял. Хм? Ладно, забей не такой так все, карт прошел, и будет тогда конкуренция меньше, тем будет легче. Так, все, его полный квест, а поздравляю, А что дальше? О, карт класс. Что дальше? Команда. Я покажу вам. О, о, давай, давай, давай, берем, использовать всем, берем. Так, прокачаем, берем, качаем танк, прокачаем, все. Все, вам считайте мне, блин, чувак, отстань. Да, блин, что ты меня учишь? Так, друзья, улучшение, здрав. Да, блин, достал, что, же, блин. Он обратно говорит, учиться нужно. Не, тратить кристалл. я понял, блин, отстань. Да пошел ты. Как там битва. Так, говорится, что синий ищет. Ну ладно, а ищет. А он базу. Ну копишь это. Ну это тоже классно тактика. Но это человек победит? Кто победит, как думаешь? Я думаю синий. Потому что он базу строит. Опа, она. А потом бах, бах, бах заморозка. Опа, она все уже. Самолетик, кстати, внимание. Так, задание. Так, получается Я понял, блин, я уже учусь. Нет тут это... крота. Не дали крота. Опа, на Меню битвы позволить тебе что играть Тогда а, и блин. Тайкланство а, мой Ну, купки подниму хоть, да, немножко. Я сначала буду играть капец. О, с новичок и Так, друзья, будет кайф, если я буду играть новичкам. Все, дали этот, я вам показал. Так, как играть? Так, все, я играю на телефоне, теперь... А, офигеть, так, я берем минералы. Я не знаю зачем, потому что у меня лучники. Карта такая же самая. Нет, другая. Ну, похоже, да, похоже. Такая же самая. не другая похоже Так, теперь, друзья, мы ждем казарму. И реально кайф. Я играю с телефона первый раз. Дай бы веб я вам показал так дальше я беру минерал 2 чувакам договори хоть по действиям и смотреть катку я считаю что си не побеждает а вы как думаете все больше не голосуем так берем значит кого мечником или лучником мечника и лучника. О, мне крот выпал раньше крота не было ты что-то что ты куда в будущем так друзьям советую взять это вам так, мечники, где ищи врага? А, ага, понял. А, а в принципе. Возможно, там профиль он, этот мечок. Я думаю, что не профиль новичок Если профиль он, я буду шоке Тем у меня тут темнота, куча. Я цвет типа, не испонил, чтобы с экранами гигабайта прям будет играть. Раз, два, три. Так, как там дела у врага? Все, я начал, враг начал, значит, что начал. Тоже враг начал, что делать. Опа, ну отче а происходит. Нет, нет, нет, не, не врубай Он зря нападал на нас, как я понял. На. Парабол. На. Красава, хоть одного рыцаря. Давай, рыцарь второго еще есть обычно тактика против новичков. Рыцарь лучник, все. Дальше ничего. Дальше мы строим базу одну, чтобы было больше... Раз, два. Чтобы было больше все такое точка сбора можно поменять в принципе где-то здесь поставить хай будет здесь хай атакует крота не будем брать все друзья он такой понял что это бессмысленно идет что-то заниматься лучник тем самым вырубает рыцаря это круто новости, два лучника запустите макс лишь побеждает, ну, а рыцаря как он такой нравится так смотрите пока не за этим а я буду вам говорить так берем эту штуку снова потом призываем я базу построил сразу кучу гнов я не знаю у меня есть базы или нет базы я стал призываю потом узнаем хочу еще призвать казарму не хватает <coughs> я хочу сразу призвать и еще вторую казарму тем самым макс риск побеждает одну казарму тем самым у макса риска проблемы враг уже запускает кучу казарм точнее кучу там напарников лучников так пока, пока мясова у макс риска есть макс рис запускает сову на левую сторону но направо там же есть пару ходов макс рис берет мечников и лучников чтобы ведь врагам враг должен сдаться макс риск потому что макс риск тюбер ему это можно он еще не вылит, давай помогай ему давай-давай так а также бери и до хайда также бери гнолл чтобы минералы у нас 20 было. Опа, она Макс Риск подсказывают, что враг построил трех базу. Сова показал, что у врага вторая база. Тем самым Макс Риск убивает вторую базу. Сова, сюда иди. Иди сон на третью карту. Возможно, у врага еще 3 карту. А вы думаете, что враг победит? до да щас. Я все тут прошарил Так что я даже базу проверю. Вдруг базу вторую устроить. четвертую 4 базу. Я буду в шоке. Сема второго улупим базу врага новичка. Новичка, прием, новичок. Так, э, принимаю тут пусто. Последняя точка. Было бы, я вам показал, было бы чикипуки. Ну ладно, сойдет и так. Берем, призываем мечников и лучников, кого угодно. Потом. Я потом призываю казарам, Вот у них хватает войска. Тем более я вообще крутой чувак. Потом беру, призываю, потом беру и снова. Раз, два. Так, кто выиграл? Я за не говорю. Как я пишет он. Ну все, подписчик, подпишись на канал Посталокос. Так, тем более я беру О. Да восемь поставочек. Выиграем один один Все. Да, да, да, награды круто, блин, столько наград, пожалуйста. Пять наград. Скоро, вау, вау, вау, -ва. мне рандаю, слушайте. Так, шутку на хм. Смотри ТВ. Понял. Так, третий уровня кстати. Так, забираем, забираем. Увау, столько наград, слушайте, кайф. Так, я забираю эти награды. Это можно, чтобы победить накручиков. Я разрешаю себя. Ну, потому что я хочу спасти игру, чтобы стабильность как-то появлялась. И пропиар игру. Как он такой разработчик? А вы думаете? Я думаю, только зам. Инфент 14 дней. что-то новое. Сыграю в команду не раз. Я с подписчиком сыграю со мной. Получить два значка. Добавить 5 карт в колоду. Давай, друзья, добавлю себя посмотреть битву в прямом эфире посмотрю сейчас так кристалл забираем так смотрим прямой эфир по, по борьму и сразу по наш план а вот, <с <с <-dacji> пятый уровень вот блин нормально друзья прокачать свой уровень и вступать наш план немножко так покатаю каток и так что синий до сих пор не побеждает все пострил катку уходишь там такие маленькие клавиши вот реально у меня большие руки а такие маленькие клавиши Прямо просто большая рука -д -д <wszystkim> я стар стал поздравляю так, тем самым Макс Риск смотрит карту. Еще нужна 5 карта. Вот. Все, Макс риски есть карта. Достижение. Вот еще одна карта, в принципе. Знаете? То прям как брау Stars. У меня уже шесть карт. Отлично. Достижение закрываю там коины А потом сундуки открываю. А потом качаюсь. А, ему прокачают персонажи сразу в битву Становятся <зв> И все, ездим. Так, как думаете? Тимейтер этот синий победит си не проиграл? Поражение победа. черт черт Потому что? Потому что он начал куча бас строить. Давайте посмотрим счет катку. Я обещаю, что я покажу вам еще гайке. Так, о, коронки! Что-то интересного, что такое понимал Так, смотрим. Тем более Максри заходит на квест. Максри забирает квест. Давай. Так, вот, вот, вот, вот. А, давай в следующем ролике продолжим. Вот реально. Просто сейчас перерывчик что сделать, а пауза здесь нет, поэтому, смотри. Так что, это книжка. А, так это инструкция. А чё, а чё у меня такой Ну как, стоп. Так, иди сюда. Я пятый уровень до сих пор. А давай прокачаем персонажа. Не хватит. Тогда в следующей игре я буду катать снова, снова, снова. Так, смотрим. Тут у нас есть четыре кладки. Тут сколько? Раз, два, три. Четыре книга. Книга. Я нажимаю на книгу. Там инструкция. Как ее найти? А реально, как ее найти? на вот она. Да, это она. Да, она. Все, могу там и там ролик записывать. Все, я выхожу в общем. Там и там ролик, чувак, смотрю. Ты чуть блин. Все, пока, всем. Удачи, пока. Прикольно Я потом подумаю. Пока.